Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Займан, и с вами я, Займан. Как бы это ни звучало. Наконец-то хатап, мой любимый репакер скачал, взломал Red Dead Redemption 2 и я могу нормально ее поснимать. Так, давайте сразу зайдем в настройки, да, посмотрим, что тут, да как тут. Игру я только скачал, я еще даже не пробовал ее ни на производительность, ни запускал сюжетку, поэтому мы здесь впервые. Давайте сразу посмотрим на графику, что здесь Так, Full HD, высокая, средняя заблокированы средняя, среднее, ультра, что это? Тени на ультра, серьезно? Не-не-не, это меня не устраивает Пусть хотя бы на среднее будет Нажмем ОК okay. ОК okay. И Текстуры ну, если моя система решила поставить качество текстур на ультра, я не буду против, если сами увидите, что там все плохо, подвисание, там этот, мы уберем это Я думаю, это будет не проблема Дальше, меня интересуют субтитры Субтитры это немаловажная такая вещь Задержка какая-то Надеюсь, это не женская задержка Ну ладно что? Громкость диалогов, может выше поставить? Половина все-таки это мало да? Или не? Ладно, не фук, не фукт, не фукт, пацаны, идем дальше. Ну, в принципе все, меня больше никакие настройки не интересуют, я думаю, можем начинать сюжетную линию. Так, вчера парни не получилось, не получилось у меня нормально постримить YouTube, знаете как всегда. Битрейт мой к нулю свел и из-за этого я толком не постримил. Но зато мы поиграем в эту замечательную игру. Я честно скажу, это моя самая любимая игра. Самая любимая. Потому что когда у меня был Xbox, я проходил первую часть, я получил массу удовольствий, даже которые не получил от э, GTA 5. То есть когда у меня, не помню в каком году, появился Xbox, по-моему, в 15 году или 14-м. Это опять только вышло тогда. И было то ли полтора, то ли два года Ладно, слушай Углубляемся в историю В 1899 году эпоха стрелков и бандитов подходила к концу К концу эпоха бандитов, понимаете, да, подходила Ну и Америка превращалась в страну законов А че озвучку? Сложно было озвучку добавить Я понимаю, красивый текст там даже Дикий Запад был, по большей части, укращен. Типа, появлялись больше шерифов, какие-то, наверное, дружины, патрули. Законники охотились на остатки банды и убивали тех, кто не желал сдаваться. Типа, больше полицаев стало. Rockstar Games представляет... А, можно сбросить, да? Но я не хочу Я хочу насытиться вдоволь этой игрушкой Все-таки игрушка моя любимая Ребят, сейчас посмотрим, что по ее камере Если что, я ее перемещу в другое место Мало ли, может она на какой-то худ будет влиять Мне кажется, сбоку она точно неуместна Забыл посмотреть диалоги На каком языке диалоги Напоминаю, качество, текстур, ультра Эээ, я хочу по-русски Ну ладно, Артур подышит Я отправил его на разведку Подыщет Если не сделаем привал, мы все скоро будем при смерти Что за погода такая? Сейчас же май Надеюсь, законники тоже сбились с пути Вон он Артур, ну что там? Я нашел место, где можно укрыться. Пусть Дэви отдохнет. Пока. Ну, сам понимаешь. Старый шахтерский городок, заброшенный недалеко отсюда. Давайте за мной. Двинули. О, я сейчас буду играть. Я буду играть. Наконец-то. Я даже не мог мечтать, что данная игрушка выйдет на ПК. Мечтать реально не мог. Голова один Колчер. Хотел прочитать котел. Чептер 1. А, это снова видео. Я уже готовился играть. Надеюсь, не вся игра такая будет. Хотя я люблю. Я люблю очень сюжет. Редепт Redempt В первой части он просто замечательный. А можно настройки и озвучку выбрать сразу если она настройки а чё сразу не выбрал звук вывод звука наушники так так так подожди где то должен быть язык где-то должен быть язык по любому микрофон может в общих может в общих что за задержка что это такое ну я понимаю значение слова но все же это а в общих Это здесь должно быть температура автосохранение вес от времени приглашение режиме не хочу ни с кем играть так графика звук экран управление. подождите ну всегда есть этот как его ну озвучка интерфейс Спрашивают, на каком языке? Где это все? Индикаторы урона. Стандартные, обычные, миникарты, GPS, маршрут. Я нихера не пойму. Вообще не пойму. Где она кроется вообще? Обычно в звуке это все есть. Ну, типа, знаете, дополнительные еще какие-то там. Вертишь, крутишь, и там есть дополнительные. Бля, ладно. Херово. Херово получится озвучку никак не поменять, не найти. Это очень плохо. Разожгите огонь поскорее. Мисс Джонс, изсидите все одеяло какие у, у нас есть. Пирсон? Тип замерз. Посмотрите, что у нас там с едой. Дэви умер. Вы больше. Ладно, ребят, давайте, читайте сами хорошо. Мне тоже просто интересно вглубиться в атмосферу, а не читать. Хочу на эмоции посмотреть людей этих. А, давайте буду дальше читать. Ту мало ли кто смотрит на телефонах. Я любил Дэви. Дженни, Шон, Мак, с ними, может, все в порядке, мы не знаем. Но мы потеряли несколько ребят. Если бы я мог пожертвовать собой, чтобы вернуть им жизнь, я бы с радостью это сделал. Но... Мы выйдем навстречу этой буре и постараемся раздобыть еды. Пока что нам ничего не грозит. Никто не сможет нас преследовать в такую погоду. К тому времени, когда они все доберутся, ну мы будем, мы будем уже далеко. Нам с вами довелось и не такое пережить. Мистер Пирсон, мисс Гримшон, нужно нам быстрее здесь обустроить Возможно, нам придется провести здесь несколько дней. А теперь давайте все согревайтесь. Будьте сильными. Оставайтесь со мной. Это еще не конец. Давай, Артурка. Ладно, надо работать. Мы до сих пор не... на них не наткнулись. Итак, значит, оба поехали дальше в горы. Ну да, слушай. У меня не было времени спросить раньше. Что на самом деле произошло на том пароме? Без тебя нам пришлось суго. Вот что произошло, давай. Сейчас я буду играть. Эй, лошади нужны? Ну да, мистер Смит, а вы идите погреться. Поберите руку. Ничего не вы. Иди в дом, парень. Я. Нам нужен сильным. Блин, блин. Блин, у меня. У меня Red Dead Redemption идет почти на максималках. Ну, в смысле, я имею в виду качество текстур максимальные. Сейчас глянем, еще остальное отстает. Анизантропка понятная включена. Качество глобального освещения высоко Тени я сам поставил на ультра Качество далеких теней Но тени вообще нахрен они не нужны на максималках Освещение, конечно, можно лучше выставить Но мы посмотрим, сколько у нас Если все гладко будет Всю игру, то я еще и освещение подыму А пока что пусть будет так Мне все устраивает, вообще все Мне кажется, вообще четко Вот GeForce Experience Классно подбирает под тебя Эту графику Молодец, хорошо справился. А ты смотришь там под твои характеристики. И 30 FPS, и 20 FPS. Думаю, блин, ну чё, ребят? должны попытаться. Держись рядом. Главное не избиться со следа. Чертова погода. Это третий уже лица день. Скоро уже должно перестать. Капец, третий день. Снег такой идет. Удерживайте, чтобы скакать быстрее. А я могу его перегнать, да? Что такое? Аккуратнее, тут мост. Это я понял. Вот притормозит лошадь. Капец, лошадь еще тормозить надо. олки, палки Педаль газа, педаль тормоза. И все это на лошади. Не верится, что мы с Дэви что-то там. Ок, последний, Артур. Больше потерь не будет. Этих лошадей нужно согреть и накормить. По крайней мере, можно не опасаться, что Пинкин... Что? Через пару дней мы будем уже по ту сторону. Пинкинторный? Или что там было написано? Ты должен помочь привести их остальных в чувства. Единственные, чей силы я могу быть сейчас уверен. У вас есть огонь, кровь, уже кое-что. Поговорить с дачем. А я что только что делал? Интересно, а что я только что делал, если не говорил сдачу? Ну ладно. А, что насчет денег? Давай поспросим. А что с деньгами? Пожалуйста, скажи мне, что вы деньги успели забрать, прежде чем покатались что-то там. Успели, они спрятаны с остальными деньгами в городе. Кам ничего не угрожает, но в ближайшее время что-то там. Кажется, что-то я вижу. Где? Где? Где? Где? А где он видит? Я ничего не вижу. Не, в на натуре я ничего не вижу. Как он увидел? Ты кто? Мика. Джентльмены? Нашел что-нибудь? Вроде бы... С той стороны небольшая ферма. Ясно. А дома кто-нибудь есть? Конечно. Там есть светло и шумно. Как будто праздник какой-то Пойдем посмотрим, следуйте за мной Как там Дэви? Дэви умер И малышка Дженни тоже Очень жаль, Джеви был настоящий боец Все они кандеры, такие были календеры А, ну это фамилия, я понял А Макс с Шоном? Мы не знаем Ну и дела Слушайте, а если они... Блин, ну а так всю игру будут общаться как всегда спроси не видел ли он джона эй, эй Мика, ты не видел джона после того как с них повалил уже ничего не было не разобрать он его не видел и чего с ним не будет этому парню всегда везет надеюсь маг и Шон тоже в порядке а че shift не проканает я хочу ускориться ах такой а можно, да, ну, в другую сторону куда-то, да, побежать. Ну, типа просто, свободный мир сделать. Ля, в натуре можно побегать, елки, палки. Я думал вначале сюжет, он ли сюжетка, и все. Хотя, может, такое, что, типа, вернитесь в игровую зону, там и все такое будет написано. Больше тебе никто не попадался. Меня, да, Морган, зовут? А чего он не бежит больше? Пождь что стало? Латва, ты че? Я если покормил. Я рад, что ты не падаешь духом. Где все остальные? В старом шахтерском лагере на холме. Но ну, бог и что, но хоть крыша над головой. Так это дом. Ты уже говорил с людьми, которые там. Нет. Okay. Дач... Сначала нет, пишет, потом да. Так, господа, не шумите. Вот это поселок. <laughs> вот это поселок. Два дома. Это поселок, серьезно. Whoa. Блин, графика замечательная, просто замечательная. Парни, вы посмотрите на эту графику, посмотрите на снег, гляньте. Гляньте, что делают. Блин, у меня свет на улице зажегся Что сделать, как теперь вебку исправить? Так, ладно, парни, у меня все равно свет так и будет, поэтому... Пусть она так и будет Смотрите, я хотел вебку в угол верхний поставить слева, но... Там задание написано Можно, конечно, повыше В принципе, она не мешает, да? Пусть так и будет если что, в комментах пишите, если на сюжетной линии где-то надо убрать випку выше, ниже, вообще переместить другой угол. Я, если что, буду прислушиваться. Приблизитесь к Канавязи. Кнавязи? А, я понял, что это. Простите, не расслышал ваш древнезападский. Блин, как же это сексуально, все эти анимации. Ля-ля, по снегу как идет. Блин, ну это вообще, это вообще. Я понимаю, что все уже поиграли в эту игру, но для меня это в новинку. Такая графика, такая физика, хотел химия сказать, но... Одинокий путник выглядит не так устрашающе, как три облезла дегенератора. И как прячься за фургоном, Артур, ты иди в тот хлеб слева и не высовывайтесь. А где хлеб слева? Хлеб слева. Вот этот маленький что ли? сортир? Идите в хлеб, а затем нажмите Q, чтобы занять укрытие. Артур, что ты делаешь? Я же сказал, не светись. В смысле? Ты мне сказал в, в хлев слева идти? Ты чудо. Так как уда? А куда? <laughs> что такое хлеб? Спрячься, Ты мне сказал слева. Может тут вот это херь? Оно? Вот это, да? Хлев. Ну Ано? Заткнись, пилец. Извините. Эй! Ну, здравствуй, приятель. чуть те? Мне так неловко вас забеспокоить. Мы с друзьями угодили неприятную ситуацию. Заплутали во время були. Були. Примещите камеры при помощи мыши. Это я знаю. Ого. Раз, два, три. Четыре человека. Артур. Беда. Тут покойник. О, да. Защищайте дачу. А, Подожди, ствол есть? Есть, все хорошо Все, я могу, я все могу Шел бы ты отсюда, петушок Ой, дружок Удерживайте, чтобы прицелиться Я же не о многом прошу, послушайте Я пока не буду стрелять, я посмотрю агрессив... агрессию Пожалуйста, я в отчаянном положении У вас там своих нерв. Пойди-ка сюда, приятель, подойди ну давайте посмотрим, что будет Я надеюсь, он его не убьет, он не настолько конченый О! Блин, стрельба классная В руку не попал, не попал в руку Но сейчас хейт дам, сейчас хейт дам, отвечу Оба! Блин, стрельба очень нравится, но мне кажется присутствует это Помощь Помощь в прицеливании А мне надо его догонять, да? Пусть уходит Он недолго, что-то там Умница, Артур, метко садишь Я в курсе, я в курсе, я в папы давно играю Следуйте задачам. А можно патроны пособирать? Пошлите все Типов выгнали тридюжины, дюжины, типов Выгнали такие кто-то тут покушал от души Большие метки на карте обозначают территории, которые надо обыскать Так, ну я вижу картину, осмотреть Сменить ракурс Мне это не очень интересно, приблизить, отдалить Повернуть так, они а, они а не могли по-русски? А, вот Р читать. Свадьба Джека и <святый> Зея. <раз> ладно, ладно, не суть, не интересно. Что картину рассматривать? <святый раз> Лучше припасы, мне кажется, искать. Ну, типа Патрики, Хавчик. Желание убить Кольма, это иди в чем мы с дядей Сэмом сходимся. И тут дядя Сэм, везде дядя Ди Сэм. Овсяное печенье. Статус здоровья снижается со временем и теперь на нуле. Вы будете испытывать негативные эффекты, пока он на нуле. А что именно сейчас это стало? Держите Б, чтобы открыть сумку. Это что? Овсяное печенье. О, Блядь, я как сразу подкрыл. Еще давай. Ой, хорошо. Еще. Давай, пацан. Те диету соблюдать не обязательно. Все, отлично. Короче, хавчик надо собирать и все будет окей. Что-то тут взять написано. А, печенье сорти еще есть. Да тут хавчика я смотрю, мне на год хватит. Я сейчас все позабираю. Так, консервные фрукты. Обыскать шкафчик. Бери все, что может нам пригодиться, я буду ждать снаружи. Ну окей тоже консервная кукуруза то да, слушайте нормально так хавчика можно набрать реально нормально блин залазил ладно сейчас глянем что на столе вот свиньи посуду не помыли вот свиньи короче так шкафчик это что? Взять открытый пузырек с лекарством. Это понадобится. Я так понимаю, можно будет похилиться данной штукой. А что они все три открыты? Я понять не могу. Это вообще логично? Так. Это что патроны? А, печенье. А с каких пор у все печенье в коробках? Блин, капец, даже сейчас... Не, ну сейчас, понятное дело, все есть в коробках, все красиво оформлено. Но в то время... В то время, какие нахрен коробки? Красивая этикетка, картонная. Это чё за нах? Мика, Артур, ищите припасы. А где их искать, дядь? Артур, посмотри, может в амбаре что-нибудь есть, окей. Мика, ты обыщи дом, может что-то проглядели. Окей, брат... А смотрите, амбар. А что тут смотрите? Левый Альс. Снова посмотреть текущую активную задачу. Компас, увеличенное Что увеличенное? А, карта увеличенная. Все понял. У меня, касса, миссия есть, и не туда пошел. Амбар, вон он. Блин, какая же графика. Не то чтобы я графа дрочер, но да. Мне кажется, тут кто-то будет. Вот, сто процентов. Да. Сейчас я рукопашку проверим. А как уклоняться? Что происходит? Да ничего, избиение. Избиение, О -о -о, пацана. <laughs> да давай еще в лицо. В лицо с кулака. Удерживайте, чтобы сфокусироваться на схватить бандита Андрейского, схватить... А, тут одно действие только. Это поединок у меня... А, поединок, говорю, подонок у меня заговорит. Так, ударить F. <laughs> Ладно, нормально. И задать вопрос. В старом шестерском лагере Киога забыл отсюда, рядом с... Да блин, дайте мне что-нибудь сказать, что ли. Что вы задумали, сволочи? Зачем вы сюда явились? Мы хотим ограбить поезд, взрываем рельсы, больше я ничего не знаю, клянусь. Дай его ударю еще в тащу, чуть-чуть. Отпустить, ударить Ударить, конечно Еще Еще Можно как-то Возьмите свое оружие Блин, я, я, я что, его убил? Капец Я не хотел его убивать Не, ну я думал там вырубить Хотя да, я его вырубил что, убил? Вряд ли его убил Сфокусироваться на лошади, успокоить лошадь. Изи, изи, сейчас когда по яйцам? По жопе ей еще, пошлепай. Вести лошадь. А че у нее за глазами? Не кажется ли у нее зрачков вообще нет? Та да лошадь обдолбанная, вы че? Я бы с такой точно не ехал. Не, уже нормальные. А до этого красные какие-то, ну такие бурые глаза были. Это плагай с нами, я с ним разобрался. Ладно, похоже лошадь хорошая, оставь ее себе. Привяжи ее, она пугливая. Это ч? мика ты чё себе позволяешь Эй, вы чё мы не договаривались бабу трогать алё смотрите что я нашел подвале может, вы ей одежду какую-то дадите, нет? А, вроде дали Ну понятно, убили мужа Но здесь вы оставаться нельзя он такой предсказуемый. Мы плохие люди, но мы не такие, как они. Мы защитим вас, пока вы не решите что-то там, что-то. Как вас зовут, мисс? Мисс? Адлер. Адлер город. Сэди Адлер, миссис. Я он. Он был моим мужем. Ну, это логично. Ты только что говорила, что твоего мужа три точки, я так понимаю, убили. Теперь он говорит, он был моим мужем. Эй, кто-то идет. Как это свои походы. Кажется, это Дач. Эй, слышите, Дач вернулся. Как успехи? Мика нашел фирму, но он был не первым. Там побывали он Одрискол и его прихвостни. Застали нескольких из них. Но похоже, тут рискает еще один отряд. Они готовят нападение на поезд. Спасибо. Только этого нам сейчас не хватало, дач. Ну, ничего не пропиш. Не попиш. Не подпиш. Но мы нашли кое-что. Вот, немного еды. Это на бедняжку, миссис Адлер. Мистели, мисс Карен, помогите ей согреться. Прикиньте, к чулочкам, мисс, миссис, мис, Вот так. Каждый раз. Тебе надо что-то попросить. Ты такой, мисс, миссис. Миссис. Скоты Мне нужно передохнуть, я не спал уже три дня Ваша комната там Мисс Оши вас отведет И обслужит Мистер Морган Да я не успеваю, что-то, алло Мистер Белл, вы с ребятами будете спать? Он там И на снег показала Скучка кучкой черномазок минутка расизма Осуждаю, осуждаю Хотя тут вроде черномазые будут Блин, опять осуждаю. Если что, я говорил про этих грязных людей. О, светло. Вот это я уже понимаю. Их Бин, это немецкий, что ли? Он сильный. Это да. Здравствуй, Артурка. Эбигейл. Артур, как дела? Телочку не хочешь? Неплохо, я бегел. А ты? Я хочу тебя попросить. Извини, я к тебе с этим, но лыж Джонни, он опять попал в передрягу. Его не видели уже два дня. Два дня. Ничего с твоим Джоном не случится. Ну, то есть... Может, он и тупой, как пробка, и упрямый как осел, но это не изменит от того, что он попал под снегопад. Хотя бы просто поищи его. Хавер, да? Хавер, ты можешь поехать с Артуром и поискать Джона? Но у вас двоих вся надежда. Сейчас? Она. Мы все за него очень переживаем. Не <laughs> знаю, будь он не на месте. Будь он не на месте, он бы пошел за мной. Спасибо. Thank you. Сюда. Джон направился вверх по его течению. Вполне может быть. Он так и ускакал прямиком на север. Он бы не сбежал, он бы нас не бросил. Это уже не первый раз. Капец, у меня солнце, солнце на этом, на улице Из-за этого вебика, видите, как ярко выглядит Эй, вижу дым, идем посмотрим, что там Будем надеяться, что парни одрисково Судя по всему, кто-то пошел отсюда Недавно ну это логично, если, если костер горит, дым еще есть. Ладно, тогда вперед. Я вижу, тут следы ведут к реке. А, мне надо смотреть? Эй, надо идти по следу, давай. А зачем я встал тогда? Следуйте за заход... Опа, первая неудачная такая простаточка нехорошая была. Мне не понравилось, мне не понравилось Блин, лошади же замерзнут, куда вы их в море? В море, в реку Здоровье лошади отображается в нижнем левом углу Если шкала здоровья опустит, лошадь пойдет. А, в левом, в левом нижнем углу? Ну, типа возле моей здоровья? А, вон, где подкова Все, я понял Типа, первая это энергия, вторая это здоровье Стоп, а это чьи следы? по следам я так понимаю идем идем чтобы изменить масштаб и ракурс камеры нажмите в лед первого лица можно удачу убил девчонку от первого лица можно лидина блин прикольно вообще прикольно я буду в перестрелках от первого лица играть, по-любому, по-любому. К тому времени, когда вы подоспели, так, чтобы включить кинематографичный режим, нажмите и держите его. Ля, ля. Это если что, я управляю лошадью Потому что в кино она так не будет делать, как сейчас Давайте нарисуем хрен Сейчас нарисуем хрен Большой такой Подождите Да блин Так, яйки есть Яйки есть Теперь такую огромную Такую огромную штуку Блин, она не рисуется Шляпа не рисуется, парни Не знаю, что делать с этим или все-таки. Давайте попробуем все-таки нарисовать. Так. Ну, елки палки Ну тупая эта лошадь, а? Я ж не успокоюсь, пока не нарисую хрен. Догоните, хаверса. а пусть сам меня догоняет. Я рисую хрен. Меня не интересует ничего. Потрачено? перезапустить задание контрольная точка потрачено пацаны не ну блин так тоже неинтересно я нарисую хрен мне ничего не остановит я все равно его нарисую как можно зи гулять зимой да вижу я следы вижу Дайте хотя бы маленький нарисовать, маленький хотя бы. Не нужна ровная поверхность, и тогда я смогу нарисовать. Сячо, Дунтблок мее это. Козел. Охотники за головами нет. Пинкертоны. Капец название. Так, все, я теперь могу нарисовать. Давайте. Так, яйка. Это будет яйка маленькая такая. Вот. Так. Первая яйка есть. То есть, что ты делаешь? Ладно, это будет большая яйка. Это большая яйка. Не, что-то уже не то получилось. Так, лошадь останавливается на контрол. Так. Я не знаю, как нарисовать Смотрите, можно вот так попробовать Медленно, медленно Вот, это будет вторая яйка Так, хорошо Делаем еще одну яйку Так, хорошо Так, свисающую Свисающую И посередке делаем Шляпу Кривую шляпу. А потом через кинематографичный режим на все это посмотрим. Подожди, подожди, я тут искусство. Искусство выполняю, а ты мне вот это вот мешаешь. Так, и самый главный, самая главная штука. Это козырек от шляпы. Я в курсе, что следы ведут туда Но давай ты не будешь мне мешать все-таки Так, а как же дело, сделать разрез? Как же сделать разрез? Разрез шляпы как сделать? Во! Блин, растоптали шляпу вот так. Иди, иди, иди. Хорошо. И аккуратненько уходим отсюда. Давайте вот так на месте постоим. Выберем кинематографичный режим. А что он не выбирается? Блин, ну мне надо сдалека посмотреть на мое искусство. Смотрите, вот это яйки, яйки. И вот он хрен. Не, ну видно, видно. Во. Все нормально. Все видно. Видно же? Да, видно. И считаю, миссия выполнена. Можно засчитывать. Кстати, Ленди, Солнце село, и сразу на ветке все хорошо стало. Следы ведут налево. Давайте теперь посерьезнее, да, отнесемся. Пенис мы нарисовали. И я думаю, можем фейковые задания теперь выполнять. Я вообще удивляюсь, что нам удалось уйти к тому времени, когда все подоспели. Чтобы включить им кинем... А, это только сейчас можно. Блин, вот это я не посмотрел на пенис из-за этого. Не, прикольный режим, мне нравится. Сейчас вперед побил. А, нельзя? Ладно. Ну ладно. Вид от первого лица вообще классный. Хавир! Хавир! Оу, да. Можно я твоей лошади ногу пробью? я не, не хочу. Если я сейчас лошади пробью но я буду себе винить и вряд ли буду проходить эту игру. У меня психологическая просто травма будет. Будь осторожен, тут не особо что-то там. А можно я вперед? Лошадки устали yeah. Что ж, тут много свежего снега <laughs> Так сам бери его и жри Особенно желтый, говорят, он такой вкусный Еще немного Интересно, а если по физике я стрельну, что я должен увидеть? Если по физике я стрельнул в небо, лавина на меня обвалится? Бля... He да, я это... Ух ты, ёпта! Ты дурной, что ли? Ты дурной? Что ты делаешь? Нахрена он стреляет? Во-первых, на нас и могла разрушиться. Во-вторых, э, меня нельзя так пугать. У меня сразу рефлексы срабатывают, и я мог бы его убить. Несмотря на то, что он мой тиммейт. Я даже не знаю, как его зовут. Почему, кстати, в диалогах не пишут этот... имена? Сдается мне, дальше нам на лошадях не продвинуться. Придется идти пешком. Да ты капитан очевидность. Не забудьте дробовик. У меня тоже есть дробовик, да? Или это он просто так сказал? Так, чтобы посмотреть оружие. Оружие. А где мой дробовик? Сложенное оружие. Ну, у меня такой ствол есть. Ч ⁇ -то я не... а Понимаю. Понимаю. Вопросов нет. Ля. Ля, я как будто в другую игру сейчас играть начал уже Ребят, как лучше? От первого лица или от третьего? Кстати, можете в комментах написать, как вам по душе больше нравится От какого лица? От первого или от третьего? В принципе, от третьего, наверное, лучше, да? Давайте кинематографичный режим сделаем Ля, ты что четко Сейчас будет кинематографично, если я упаду со скалы Холодно, замерз Выносливость отображается в нижнем левом углу Шкала расходуется, когда вы бегаете, прыгаете или карабкаетесь. Статус пара, падай Я не успел прочитать, будь осторожней Буду, чувак, буду Не ударься головой а, ну я понял, это обучает нас игре, управлению. Все правильно. В первой миссии так и должно быть. Сейчас, скорее всего, где-то будем что-то перелазить, подпрыгивать. Стопаю, аккуратнее, очень скользко. Держись ближе к стене. Ну да, вот, пробел. И я думаю, еще будет... Не, спринт уже был на лошади. Эй, я здесь... Как видите, у меня уже красная энергия. Вы можете открыть свою сумку, удерживая Б. А, давайте до да, печеньку съедим. Сейчас бы печеньку скажет есть. Интересно, как от первого лица это выглядит. Ну, прикольно, да. Такое элементы паркура. Ничего так. на хлебника спасибо не создан для снега ваш статус у насности больше не на нуле продолжайте есть и пить чтобы выполнять шкалы то есть хавать тоже можно да давайте еще хавами выпьем не знаю почему тогда не использовать это это что Эта энергия не особо добавляется от этой хери ну, ладно Заметьте, этот чувак начал молчать а, То есть были мы дальше, он кричал А не Все, я увидел Вы на карте, где он? Где-то здесь Он, наверное, свисает, да? Он здесь внизу Мне кажется, он здесь Хорошо, угомнись, Марсон а, че сегодня царапина? Не за что бы не, не подумал, что такое скажу, но я рад тебя видеть, Артур. So Выглядишь ты не очень. Да, и чувствую себя не очень. Я понимаю. Теперь на спине мне его нести, да? Just... Погоди умирать, как в Наши миссис и мисс тебя вылечат обязательно. А потом обслужат. Потому что у нас самый лучший обслуживающий персонал. Но вернуться с тем же путем мы уже не сможем. Попробовать это сюда. Вид у тебя, конечно, жалкий. А, типа все эти надо к напише. интересная штука. Зачем они это в углу сделали? Типа, какие я клавы сюда нажимаю? бесполезная какая-то вещь ну типа вот я из а ты да, зачем это все я знаю что на эти кнопки надо ходить мне кажется достаточно было просто бы показать и все волк это плохо тем более он не один да? лошади скорее всего сейчас сразу сбегут Нам придется пешком эти а что с волосами у этого типа Они какие-то майнкрафтовские Идите к лошадям okay, go, Хорошо, иди. идем Короче, я прикрываю, он несет, да? Oh, да прицелься А чего не целится? Позвать животное Ты что, дурак? I... We'll а чего не right? целится? Ну да, да, да Хорошо. Блин, кровь, волки. Все, все как надо. Блин, четко вообще. Хотя мне жалко. Все таки красивые животные. Сесть на лошадь. А что, можно наступить на волка? Не, нельзя. Это бы было сильно реалистично. Я думаю, в дальнейшем, скорее всего, можно там шкуру обрезать. Я видел у Купленова, когда он проходил. Он там шкуру волка обрезает. что-то мне нехорошо. Ничего с тобой не будет. Считай, просто собака покусана. <laughs> ну да. Собака с стопроцентным бешенством. Знал одного парня, его тоже собака. Знал, а через час что? Умер? Ты-то не умрешь. тебе. Но по-любому сейчас что-то будет, он, видите, даже оружие не убирает. Скорее всего. Ты дурной, что ли? Снять обратно. Е-бой, yeah, горит. Смотрите, там волк. Что-то позднее, запоздание какое-то было. Да ёлки-палки. вроде не рокала попасть не могу хотя это тому прямое подтверждение <клёх> нажмите там чтобы убрать орудь. Тю, блин так можно было да Ну разумеется сначала хотел пулю в блэк бору артур еще говорит что я везучий Одна из всех удач отвернулась. Надо бы немного проехать по воде, чтобы запаха не осталось. Ни к чему приводить их к нашему лагерю. Блин, ну лошадь замерзнет, елки-палки. Тебе вообще на лошадь насрать, что ли? То есть чуть не умереть от холода, голая кровопотери, да еще и не угодить в лучшую пасть. Это тебя мало? Давайте переберемся на левый берег. Давай. Да, вперед, ребята, поднажмите. Мне кажется ли я только что этот Томпсон слышал? Тут -ту -ту -ту, звук такой. Это наша деревня или нет? Что-то не особо, я понял. Давайте, помогите кто-нибудь Джонну слезть с лошади. Таких нет никого, ли? Что-то странно. Никого. Я думаю, они послышали. Они есть. Ты жив, господи, ты жив. Только oh. осторожно, идиот. Знаете, что мне не нравится? Мне не нравится, что имена персонажей не отображаются. Это очень плохо. Мне надо привыкать к именам, мне надо привыкать к персонажам. А я вижу их только, когда они друг к другу обращаются. То есть, если в диалоге в самом есть имя, он, допустим, обращается к нему как-то там, миссис, то-то, или просто там вот по имени, тогда я могу запомнить. И то, бывают такие моменты, когда они очень быстро. Мне надо прочитать, что я не запомнил имя. В общем, вот это большущий минус. Мне кажется, возле диалога человека, который на данный момент беседует, должно обязательно находиться имя, чтобы я его запомнил. У uh, Артура я, понятное дело, запомнил. На западе нас ждет еще больше, больше проблем Идемте, Герштраус. вам надо согреться Спасибо, мистер Морган Последние недели мы только и делаем, что умираем Мы нашли укрытие И теперь проводим дух в заброшенном шахтерском поселке Ожидая оттепели не такой весны я ожидал Новая запись в дневнике Информация о событиях и интересных местах добавляется в ваш дневник, чтобы посмотреть его нажмите G Задание выполнено, держите F1, чтобы узнать подробности Давайте Это я готов Журнал, описание задания Приходит с мыслями о прошлом Джон не вернулся с предпринятой ранее разведывательной вылазки Артур Хавьер выезжает за сниженную глушь на его поиски Убейте всех волков, не получив урона Блин, я вначале получил Короче, поняли? Бронза, серебро и золото Ну, как всегда Выполняешь все без всякой задоринки Значит, получаешь золото Укусил тебя волк, значит, все Лови бронзу. Выполните с меткостью не менее 80%. О, да. Сейчас бы унизить пабгера. Ну ладно. <laughs> Блин, обидно. Обидно, что в сюжетной игре даже 80% меткости мне не дали. Это реально. Это удар ниже пояса просто. Обыскать ящик. Идите, к... Б, чтобы поговорить. Понимаю спасибо что даете мне все прочитать очень уважаю очень ценю так тут где-то еще ящик был подождите не, не, не стоп вот этот о чем они там общаются давайте почитаем. пока что пока что пока что все под контролем, мы в безопасности Не, я еще не хочу на улице Я хочу обыскать дом полностью Что у них тут есть? Парни, что у вас тут еще есть? Что за книжка? Что читаешь? А что читает он? Видите, <смех> как он на него смотрит <смех> <смех> тупо два волка в стае стали и, и этот, делят территорию но не знает что сказать друг другу он что то хочет видите у него что-то на уме такое этот он на него смотрит Думаю, ну, бля, сейчас я ему скажу. Сегодня я ему точно скажу. Не, ну не сегодня, а значит в следующем году. И тут выход, а, елки-палки, сколько здесь выходов? О, телочка. Пошли к телочке. Сейчас, секунду, я просмотрю, что здесь в ящике. Закрыть ящик. В общем, пустой. Пустой здесь ничего нет. Кто на свете всех милее там, да? Сори. Слышь? Ладно, я пошел. Я забыл у меня дела. У меня дел, очень много дел. Какие-то значки отображаются, видите, слева. Какой-то конвертик, то ли что-то. А, это лошадь. Это моя платва. Это платва. Аси, я... давайте к соседям сходим. Ля, можно в натуре? Что, все хорошо, не плачь. Теперь ты в безопасности. Блин, ее ж не насиловали вроде? Или насил... А это кто? Не сомневаюсь, Бнари ребят А это вот этот человек со шрамом. Капец у них выходов, да? Ну типа, вот представьте, там сосед за хлебом заходит, в первую, в вторую, в третью дверь. Волки Ну, в принципе, убегать хорошо То есть, если там какая-то Арава, да, приезжает Они зайдут С главной двери, скорее всего А ты можешь этот Пока сбежать через задний ход Ну, поняли, о каком Заднем ходе идет речь Ля, у него винчестер Вот эту штуку я хочу Слышь, есть что? Прости, братан В общем, мне и туда, и туда надо, ладно Старые Боис, я знал, знакомые, я присоединился к вам, думал, что... Я <сосы> <сосы> никогда еще не видел столько кислых рож, наверное Наверное, они вспоминают тех, кто погиб Ну, я погибну, не переживайте, когда ты погибнешь, мы устроим праздник <сосы> <сосы> Праздник? Не исключаю Очень смешно, да? Наска. Может не хочу, чтобы надо мной шутили такие люди как ты. Перестань. И так понимаю, вот это да самое главное. Я теперь понял. Главное вот этого черной шубе зовут Дач. А меня зовут Артур. Вот двоих я уже знаю. Ты всегда говорил, что месть это роскошь, которую мы не можем себе позволить. Все это верное решение, Артур. Возьми. Винчестер он мне дал Винчестер. Капец это. Прикиньте, Винчестер, это что на ваншотеть будет вообще? Но это не точно. Нравится жить на диете. А куда мы едем? О, у меня лосо появилось. Вас я люблю на его запад да артур а что тут кстати по сохранениям сюжет игрок прогресс прогресс сюжет 1 процент ой блин как я люблю чем меньше процент тем лучше справочник 10 полное завершение 2 чё за тупость как может этот процент быть больше этого Полное завершение, я так понимаю, это дополнительные миссии, это там какая-то мелкая помощь героям, да, которые там нам, ну, где-то на тропинках просят там помощи какой-то. Мы предоставляем сюжет, это же только основная компания. И как сюжет мы можем 1% пройти, а полное завершение уже 2%. Хотя подожди, у них же разное соотношение, все, я понял, туплю все правильно Фа <смех> подожди я так и не узнал насчет сохранялок игрок артур лошадь артур второе я так понимаю оно будет увеличиваться да? ну Рокстар бессмысленно смотреть я не знаю, мне кажется, наверное, автосохранялка должна работать. Помощь, занятие, преступление, бой. Настройки. В общем, может здесь... Но здесь автосохранение включено. Сейчас прочитаем. Позволит включать и отключать автоматическое сохранение игры после ключевых моментов в сюжетном режиме. Вы по-прежнему можете сохранять игру вручную в любой момент, перейдя в раздел «Сюжет». Все. Спасибо». Я предлагаю на этом закончить серию. Все-таки она уже час идет. В данный момент сохраниться вручную нельзя. <плево> а смысл писать тогда? Да, он сказал, типа, главной дороги на юго-запад. Они okay. разбили. We'll ну, короче, ладно, не суть. Давайте пройдем эту миссию тогда. <плево> <плево> Вообще, подождите, автосохранение же должно быть, правильно? У меня по-любому ключевой момент после дома сохранился. Просто я не хочу делать больше одной из серий. Я не на меню, а все не сохраненные данные, будут потеряны. Я не думаю, что они не сохранятся, все мои данные. Все-таки то, что мы спасли этого типа, это как бы такая миссия, серьезная. Поэтому я думаю, да. Сейчас посмотрим. Сейчас вернемся обратно, если все окей. А если что, придется заново вне, вне записи проходить. Сейчас, парни, одну секундочку. Я заново запускаю игру. Давайте, пока я запускаю игру, я кое-что расскажу. Парни, смотрите. Во-первых, вы уже, думаю, начали понимать, что теперь. В свободное время днем я буду снимать Red Dead Redemption, да? Ну, Steam... Ой, Steam, говорю. Попхлайт не отменяется. Все, как и осталось, так и есть. Но, но, но, мне кажется, некоторым из вас надоедает Попхлайт, поэтому в сообществе я запустил голосование. Участие принимает, значит. Free Fire, PUBG Mobile. Сейчас, секундочку. Сюжет. Сюжет. Enter. А что она не пишет? Типа продолжить игру, там все дела. Пожалуйста, не говорите мне, что я сейчас на смарку час поснимал. Это будет жопа. Мне придется вне записи потом тогда играть одно и то же проходить не ну я не скажу что это муторно мне не нравится но ну, просто я только что это делал и не хотелось бы заново снова то же самое повторять давай давай давай покажи мне снег покажи мне поселок сразу Ну, вроде, видите, патрон вертится. Хотя он в начале тоже вертелся. Во! Во! Все, отлично. Все, отлично. Автосохранение сработало, ребят. Значит, мы на этом, на этом будем заканчивать, да? Блин, как же мне понравилась игрушка. Она офигенная. Она офигенная. И это только начало, представьте. Это только начало. Мы только начали проходить Red Redemption. Так. Смотрите, парни, я сказал по поводу голоса. А, я не назвал все игры. Смотрите, помимо FF Top будет еще PUBG Mobile, Warzone, GTA 5 RP и Steam PUBG. Пока что лидирует Steam PUBG, потом идет Warzone... Ой, потом идет... Не, пока что лидирует GTA 5, потом идет Steam Pub, потом идет э, Free Fire. Ну, а там уже Warzone мало. PUBG Mobile тоже мало голосований. Поэтому именно вы можете решить судьбу, какие бы стримы вы хотели видеть на моем канале. Какой игры. То есть это не означает, что я отменю PUBG Lite. Просто я добавлю пару стримов в неделю с данной игрой, которая будет в голосовании. Энергия у меня исчезла, вечи. Ну, в принципе, я думаю, на этом можно заканчивать, ребят. Блин. Большое вам спасибо, что вы были со мной, что вы просмотрели этот ролик до конца. Кто досмотрел, действительно, большая уважалочка вам. Заходите обязательно на стримы. Тоже очень рад вас буду видеть. По, по крайней мере, у нас там есть прямое общение. Да? Если тут вы меня слушаете, то там мы можем пообщаться. Говорите свое мнение, я всегда прислушаюсь. Ну, главное, чтобы оно было объективное и совпадало с другими. И тогда я обязательно прислушаюсь и, может быть, даже выполню его. Ну, вы поняли, там, допустим, скажете, там, играет первого лица, да, в Red Dead Redemption. Допустим, один человек скажет, я скажу, спасибо, твое мнение учтено. Если скажет уже человек 20, то, конечно же, я прислушаюсь и буду играть от первого лица. Ну и я вообще, к примеру, такое говорю. Так, что еще хотел сказать. Ну, в принципе, все, ребят. Так что всем спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, я, Займан. Если вы еще не забыли, залетайте на стримы, залетайте на новые видеоролики. Я думаю, колокольчик у вас оформлен, если вы смотрите это. Поэтому всем пока.